Не прикасался к чернилам и холсту бумаги, все как-то жил в тени, в шкуре черной собаки. Дни пролетали, меня заебали вокруг столько грязи, прятался от самого себя в погоне за правдой. Слушай сюда, недалеко за 20 годков, покрой печаль мою, хочешь гневом накрой, найду покой я а везде, хоть бездни морской, главное, не на дне стакана, с душой пустой. Король, мне кажется вокруг движения бурные Стоять нахуй Давайте побазарим в этом абсурде Вот насадил нахуй тело юные, беззаботные, глупые Любом нынче продажная, она дешевая сука Грозятся причалить с наебом, повелители магии Мы так любим обман, что запутались Вся твоя жизнь расписана на кровавой тетради Я клалкал на вашу мораль, я живу в своем аде Пошли все нахуй, я вас знать и видеть не хочу С недавних пор вы для меня стали чужие все. Дружба не нужна, я вообще ни с кем не дружу И ценю только личное пространство и мнение Оставь себе наконечную слушай сюда, педушок Я вас всех ненавижу Предатели, падшие твари На конце тропы я вас столкну вниз, словно ковно Как те камни, которые вы мне в спину кидали Ни капли жалости к тебе Ты ведомая шляпа Поступлю как надо Мест не заставить долго ждать Я презираю падших Я посылаю всех нахуй За панты и базар будешь пизды получать Падший бедрила Я тебя уебан забью ногами Упал в мои глаза. глазах Петушара поступки определяет и нехуй бросаться словами Тебя отпинаю ногами и кончу в пизду твоей маме Е Это Я презираю патчих, сука